Всем привет, дорогие друзья! Продолжаю снимать обзоры по AirDrop, который проходит на бирже EOBit. Здесь мы зарабатываем монету FastDollars каждый день, выполняя простые задания. Если у вас нет аккаунта, ссылка для регистрации будет в описании под видео. Кто с мобильных устройств, отсканируйте QR-код. Регистрация за одну минуту, авторизация, идем во вкладку AirDrop и выполняем задание каждый день. Для того, чтобы пользоваться биржей, то есть ввод, вывод, торговля, участие в аирдропе и другие функции, доступно сразу. Верифицировать аккаунт, то есть подтверждать личность, вам здесь не надо. Задание депозит, рейд, слоп, 10 дайсов и фарминг, снял отдельные обзоры, ссылки на них в описании. Размещение постов в твиттере, Фейсбуке, если они у вас не заблокированы, выполняйте каждый день что именно должно содержаться в посте. Вот оно. Копируйте, вставляйте, размещайте пост. Мой вам совет еще добавлять что-то от себя каждый день, разное, чтобы посты были не похожи друг на друга и вас социальная сеть не заблокировала за спам. После размещения копируйте ссылку на посты, и вставляйте в ответ и нажимайте проверить и «Получить». Такие описания есть в каждом задании, по депозиту обратите внимание, это стопроцентная информация. Как-то здесь админ Макеевка сказал, что в рублях и других фиатных валютах депозиты засчитываться не будут. Например, я сказал даже в своем том обзоре, ссылка в описании, когда выполнял вот эти вот четыре задания. Что депозиты делаю через биржу Binance. В троне, лайткоине, это TRX, LTC и в последнее время еще с Metamask переводил BNB, сеть Binance Smart Chain. То есть метка BSC и BIP20. Как здесь, так и на Binance. Комиссия в рублях. В троне, то есть TRX, 6 рублей. В лайткоине 12 рублей, в BNB 25. Приблизительная суммы может меняться от курса. Можете проверять других пользователей. Одно проверенное задание. 100 монет по 12 в день. Создавайте видео для YouTube, TikTok. Теперь одно видео на две социальные сети если ваши видео до 5 минут длительность. Тикток их принимает. Раньше, по-моему, 60 секунд было. И касательно депозита. Я делал депозиты от 600 до 1000 рублей в криптовалюте. Этого хватало, чтобы было засчитано. Депозит, трейд, своп, 10 дайсов. Как видите, все принятые задания. Ни одного отклоненного нет биржу это устраивало. Ссылка в описании, кто с мобильных устройств, отсканируйте QR-код. Легкая регистрация за одну минуту, проходить верификацию не нужно. Заходим в AirDrop и выполняем задание каждый день. На этом у меня все, всем спасибо за внимание.